Это чтобы мы сразу проинспектировали, где что и как. Сегодня 24 октября. И вот после этого момента будет все меняться. После, ну вот на выходные как раз, когда выборы пройдут у них, все начинает меняться. Ну что ж, расположение хунты от наших сил, вооруженных сил Новороссии, на восточной, восточной части Мариуполя. Линия фронта проходит между Широкина. Здесь действительно все контролируется ополчениями. Вот так вот примерно перпендикулярно соприкосновение с берегом до некого населенного пункта Черненко. Чуть дальше здесь, ну, все проходит по как раз по речке до Старомаревки. Дальше здесь линия фронта. Вот в Гранитном все время постоянные какие-то бой-столкновения происходят. Но здесь проходит линия фронта. Этот э, участок не контролирует ни ополчение, ни силы хунты. Потому что здесь э, есть несколько блокпостов. Есть позиции наших ребят, позиции хунтят. И они периодически в такие малотекущие э, вязливые бои происходят. Вот. Э, возле населенного пункта Новоласпа. Вот старая Игнатовка. Нам говорится, что линия фронта здесь проходит. Я думаю, что она проходит немножко дальше. Но, тем не менее, вот говорится нам, что она здесь проходит. Ну что ж, мы это запомним, хотя здесь, по-моему, линия фронта проходит немного выше. Трудовское. Это сомнительно. Я бы не сказал, бы, что оно контролируется. Ополчением здесь проходит линия фронта, но ополчением оно тоже не контролируется, потому, поэтому линию фронта можно поднять немного выше. Здесь, на самом деле, она проходит, но контроля полного над каким-либо населенным пунктом, ну, я бы не говорил, что оно есть. Вот, сюда противник выходил, вот, под населенный пункт Новоазовка. Он действительно туда выходит с разведкой боя, дабы, э, ну, перейти поближе. Поэтому здесь э, такая, я бы сказал, нейтральная зона, э, в которой можно встретить как наши ДРГ, как и ДРГ противника. И, в принципе, их разведывательные группировки, но только разведывательные, не огневые. Это не БТГ противника. Они сюда периодически выходят, иногда даже закрепляются в некоторых местах. Докучаевск полностью контролируется силами ополчения. Это факт. Линия фронта проходит у нас по дороге Н-20, которая ведет, соединяет Донецк и Мариуполь. И территория контролируемого ополчения начинается от населенного пункта Еленовка, от его пригорода. Вот это действительно уже контролируется силами ополченцев. Здесь довольно таки приличная группировка противника, э, как и вот здесь, вот я бы сказал бы, в Мариуполе. Вот, вот здесь приличная группировка противника, здесь слабенькая группировка. Ну, не, не стоит недооценивать, да, но она малозначительная и мало малобоеспособная. И вот самая приличная как раз группы, вот здесь вот, это юго-западнее Донецкой э, агломерации. Вот здесь. И вот здесь, ну, здесь самая крупная группировка. Это северо-западнее. По Марьинке, населенному пункту, проходит линия фронта. Поэтому здесь противник не контролирует данный населенный пункт. Но говорить, что вот как здесь закреплено, что Маринка полностью контролируется ополчением, я бы тоже так не говорил. Э, потому что, ну, потому что это было не соответствовало действительности. Здесь как раз линия фронта, которая постоянно вот наши силы сдерживают атаки э, различные разведки боем со стороны хунтовских карателей. Старая Михайловка всегда и постоянно была под контролем э, наших вооруженных сил и не переходила в руки противника еще ни разу с момента начала сопротивления, как и Красногоровка, которая находится немножко ниже. Эти позиции не были сданы. Ну, аэропорт здесь как раз несколько э, наших групп Таких вот десантников действует. В общем, спецназ Гиви Моторолы здесь сдерживает определенные части противника окруженными. И также ну, здесь сбор большой группировки вооруженных сил Новороссии не представляется целесообразным. Потому что регулярно хунта и каратели, которые имеют огромное количество артиллерии возле Пески, возле Авдеевки и возле Тоненького, они могут, если увидят большую группировку вооруженных сил, могут, в принципе, применять это свое вооружение с реактивными системами залпового огня. И это будет проблематично. Вот. Тем не менее, вот здесь уже показывают, что здесь кругом расставлены и гаубицы, и еще ну, различного рода вооружения, артиллерийское. Большое количество артиллерии, и если они будут ее применять, э, а у нас будет сосредоточено огромное количество войск здесь, но ну, это будет накладно. На самом деле аэропорт э, не стоит того. Поэтому здесь маленькими группировками нашего спецназа аккуратненько э, ведется сдерживание противника по этому направлению. Вот такая сейчас здесь ситуация. Линия фронта проходит возле населенного пункта Пески. Вот здесь и проходит. Да, это соответствует действительности. Спартак занят ополчением. И эта территория контролируется нашими войсками. И сюда хунта не заходит, но она регулярно ее обстреливает, эту территорию. То же самое касается и Есиноватой. От Есиноватой есть небольшая такая буферная зона, но тем не менее артиллерия постоянно приносит подарки жителям населенного пункта Ясиноватая. Артиллерия хунты. Пантелеймоновка бесспорно под ополчением, имея буферную зону до Красного партизана. Вот где-то здесь и проходит линия фронта между Новоселовкой и Красным партизаном. Ну, примерно так, как здесь и нарисовано. Это есть. Сообщения поступали от Безлера, от горловской группировки, что действительно небольшая, приличная группировка противника зажата. Где-то он говорил сначала юго-восточнее. Но вот здесь вот южнее горловки нарисован такой вот небольшой котел. Я не знаю, насколько это... Но это сообщения были от горловской группировки, действительно. Не знаю, насколько соответствуют действительности. Как они там расположены, с какой целью, почему и что предпринимается для их ликвидации либо для их обезвреживания? На данный момент такой информации у нас не поступает, но они туда зашли, наверное, я бы сказал, немножко фальт старт сделали, стартанули, ну для проверочки, а получилось получилась фигня, остальные то тормознули и юго-западнее и северо-западнее Донецка. Войска не стартанули. У этой группировки цель нарушить обеспечение между Горловкой и Донецком, что, собственно говоря, они и делают, контролируя определенный участок трассы М4, вот, и также закрепиться на трассе вот вот М4, на трассе, которая вот называется здесь Т0513, соединяющая Горловку и Донецк через весенноватую. Эта группировка может быть зашла сюда именно с этой целью. Потому что в они не смогли закрепиться и вот были оттеснены. Ну, шумают, мают, то мают. Тем не менее, они на данный момент действительно являются проблемой для логистики э, вооруженных сил Новороссии. Горловка свою позицию не меняет, свои позиции они не оставляют. И также линия фронта довольно-таки давно уже на большом Большое количество времени закреплено вот по вот этой линии фронта. Сразу за майорском. А вот он майорск. Вот видите, вот майорск. Янакева. Выступает единая линия фронта с горловской группировкой. И сейчас она переросла вот, если восточнее Янакева рассматривать, к дебальцевскому полукотлу. Здесь изменений особых нет. И нет уже на протяжении где-то двух недель вообще никаких изменений. Поэтому Дебальцевский полукотел, они там расположились, уже, я думаю, наладили и снабжение, и обеспечение, и бойкомплект, и свою там какую-то деятельность. В общем, они здесь довольно плотно уже засели. Имеют, конечно же, огромный-огромный выход. Контролируемый ими полностью для подвоза всего необходимого поэтому эта группировка считается тоже одной из самых больших и крупных цель этой группировки в будущем ну я так понимаю где-то выйти примерно на границу с Российской Федерацией может быть сюда может быть чуть дальше может быть они пойдут нам в Росевку прямо но как минимум если они попрут они попрут на Шахтерск это самый минимум вот здесь э, уже некоторые хлопчики были но они здесь и остались в принципе, 2 на 1 метр им выделено. На Шахтерск они пойдут по-любому. Потому что самая главная задача будет этой группировки нарушить основное снабжение города Донецка. А город Донецк снабжается по трассе н 21 Вот она. И отсюда они не могут контролировать ничего, что происходит именно по этой трассе. Поэтому эта дорога жизни для Донецка у этой группировки будет занятие цели... Главной целью занятия занятие определенного участка трассы н 21 что, собственно говоря, будет являться оперативным окружением Донецка. Это в их планах. Есть такое дело. Дальше. Возле Алчевска ситуация с казаками. Первомайск всегда и по-прежнему контролируется силами ополчения. Здесь работает призрак, здесь казаки работают, Дремов, Козицын. Здесь много народу, войско Донское всевеликое. Сейчас вот какая здесь ситуация. Западнее, Первомайска, ребята закрепились возле Новоалександровки. Попасная находится под контролем хунты. Здесь постоянные локальные боестолкновения. Именно постоянно. Использованием абсолютно всего: и артиллерии, и реактивных систем, и пушек, и танков, и всего. Я не знаю, как сколько здесь ну, тяжелой бронетехники именно там БМП танков. Это не поступает сводков. Но то, что здесь артиллерия применяется обоими сторонами в огромном количестве это факт. И достается, конечно же, и жителям Первомайска. Северная Первомайская линия фронта закреплена возле населенного пункта Золотое. И тут противник ни разу не прошел. Предпринимая даже многие попытки. Но ни разу этого не произошло. Трасса, ведущая на Луганск, которая называется Бахмутка. Вот, контролируется местами сейчас. Ну Здесь был напор такой, понимаете. Вот возле Попасной была же группировка. И она действительно вот закрепилась. Здесь даже деблокировала определенный участок. Потому что Крымская, недавечие, туда заходили силы ополчения. Хунта оттуда их выбила. Закрепила здесь. И сейчас проблем на вот этом участке трассы Бахмутка не имеет. За исключением одного блокпоста, который мы знаем. Называется блокпост номер 32. Здесь была разбита колонна. Э, Бэтмен это сделал. На себя брали ответственность. Разбили приличную колонну. Алексей Борисович Мозговой сказал, что да, казаки там хорошо поучаствовали тоже. И здесь группировка противника находится в серьезном-серьезных проблемах. Она, конечно же, будет в ближайшее время ликвидирована, как бы там ни старались хунтята, но деблокировать здесь у них не получится. Надеются они разблокировать уже не с помощью силы, а с помощью отвлечения своеобразных маневров. Потому что если будет удар серьезный с Дебальцева и по Донецку еще, и, тогда, конечно, силы ополчения будут передислоцироваться для сдерживания противника в определенных местах. И, возможно, у них появится шанс у хунты тогда деблокировать свою группировку. Но я думаю, в ближайшее время эта группировка так или иначе будет или не будет наступления. Как бы ни происходили дальше события, эта группировка обречена уже. Расположенная возле населенного пункта Новогригорьевка и блокпост 32, как они его обозначили. Диверсионно-разведывательные группы Новороссии периодически стараются контролировать линию фронта вот, от трехизбинки, которая занята противником э, до Веселой горы, контролируемой силами ополчения Потому что сюда хунта заходит, потом выходит Наши диверсионные группы там работают Хунта периодически под Лобачева заходила Желтая всегда контролировалась ополчениями Вот Лопаскина нам говорят, что контролируется бесспорно силами Новороссии армии но я бы все равно назвал это нейтральной зоны. То есть здесь периодически заходят группы, хунтят. Ну, заходят они, когда имеют возможность, там, использовать свои там, радиолокационные системы, какие-то антенки, ведя перехваты по рациям и так далее, узнавая о планах, о наших планах. И тогда они и заходят. Но здесь они не задерживаются, как заходят, так и выходят. Некоторые, конечно, задерживаются, но навсегда. Возле населенного пункта Счастья линия фронта закреплена именно по мосту, потому что речка Северский Донецк как раз проходит по линии фронта. Вот она идет. И вот здесь вот есть мост, который контролируется сейчас, Ну, он является как раз линией фронта, этот мост. Здесь был блокпост у Хунта, он был разрушен. Они его даже пытались как-то восстанавливать Он был еще раз разрушен В общем, здесь на самом деле противника нет Он немножко дальше расположен Но имеет огневое прикрытие серьезное Вот как раз для перехода по мосту Дорога, в принципе, здесь не представляет возможным для наступления Ну, ибо это мостик Он может быть даже и заминирован уже Вот, но это даже не важно Просто через такие узкие коридоры Делать какие-то контрнаступления Ну, это бессмысленно Поэтому я думаю, что в будущем э, с населенным пунктом «Счастье» будет разбираться уже силы армии Новороссии в более масштабном таком направлении. И все это будет произведено по всем, по всем направлениям. Как отсюда, так и отсюда. И после окружения он будет ликвидироваться уже с помощью спецназа и пехоты нашей. Вот. Ну Первая задача, чтобы занять город «Счастье», нужно не отсюда выдвинуться силами, а перекрыть снабжение по трассе «Н-21». И тогда уже можно ставить последующие задачи. Как только трасса n 21 будет контролироваться хотя бы частично силами армии Новороссии, как это делали вот на Бахмутке, на Бахмутовке выходили наши группы, вот тогда, э, вот тогда вот можно говорить уже о населенном пункте счастья. Ну, в принципе, и все. Здесь котла нет. Подтверждение было тому, что с ним произошло. Самоубился. Сам в себя выстрелил, не умеет пользоваться спичками. Котла под красным лучом тоже нет. Они случайно... Кто-то там из хлопчиков подорвал гранату, которые находились рядом, еще один боеприпас с гранатами. В общем, здесь их тоже нет. Э, ну, и даже теперь у хунты нет возможности проверить, где эти хлопчики. Большое количество было тут групп, но они все были, покинули, покинули эти территории. Ну вот, мы запомним, как это было, потому что в ближайшее время, я же говорю, мы почему посмотрим, она будет меняться. И меняться будет интенсивно. И заранее предупрежу, что она будет меняться как в одну сторону, так и в другую. Мы будем рассматривать эти события, анализировать, получать сводки с линии фронта, оперативные данные. И о ситуации нам непосредственно будут рассказывать даже самые-самые верхние представители народных республик и Новороссия. Вот такая